Друзья, всем здравствуйте, а, Ирина, Ирина Ирис, ты тут с нами или не с нами? Или празднуешь свой день рождения? Ирина это такой один из самых старых. Ну, у нас вообще-то все, все, все уже не молодые члены команды. Нет, хотя у нас есть, конечно, в команду, все время люди потихоньку прибавляются. Но Ирина такой старожил наш иринка не слышно тебя не видно с днем рождения тебя дорогая ура друзья все с новым годом господи крыса крыса закончилась в том плане что этот месяц быка бык любит крысу с крысы соединяется я понимаю что не все рады кому нужна вода тому ну, вода то ушла да вот но я я сама для себя радуюсь потому что прям Ой, пусть лучше земля грязная чем чем вот это конечно от вод, воды Вот, то есть все у нас год с вами крысы но месяц приходит быка бык соединяется с крысы уводит ее в землю следующий год быка то есть в общем мы с вами уже энергетически то потихонечку переваливаем в совсем другое состояние а, вот у меня тоже этой воды выше крыши Вчера тут там в Инстаграме, кстати, посмотрела такие просмотры большие. Надо же, я там вчера в расстроенных чувствах в ДТП попала. День крысы, месяц крысы, год крысы. Думаю, эх, надо было дома сидеть. И еще мне... крыса сама по себе не очень хорошая. Я-то ее, конечно, убрала, но, видимо, все-таки столько крыс. Она у меня прибранная весь год стоит, чтобы не мешало Вот, но столько крыс, она, видимо, как-то, конечно, что-то несет, да. А, глючит, давайте по десятибалльной шкале, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно, напишите, пожалуйста. Еще крысу купила, да. Меня еще крысенок добил, которого я купила, да, да, да. Кто не присоединился к нашему инстаграм, присоединяйтесь. Я не так, чтобы часто там выхожу, но иногда выхожу. И вообще в другие соцсети присоединяются У нас есть прекрасный канал YouTube, который мы сейчас как-то развивать, начнем еще больше с этого года у нас есть uh, Facebook, у нас есть контакт у нас есть инстаграм как я уже сказала так что youtube канал ну в общем все есть <laughs> Да. всем здравствуйте кому нет звука тому надо перезайти друзья uh, ну давайте для тех кто наверное меня uh, так сейчас видит первый раз значит меня зовут Угачева наталья uh, я ну, я профессиональный психолог, но уже много лет занимаюсь астрологией Бадзи, и, собственно говоря, прекрасно себя чувствую в этой такой новой для себя профессии. Как новой, ну, уже лет 10. Ну, то потому что всю жизнь какие-то профессии получала, училась в разных институтах. И вот, наконец, пришла пришла к тому, что мне очень нравится, чем мне нравится заниматься. Так, для того, чтобы вам было интересно смотреть прогноз, рассказываю куда нужно зайти вам нужно зайти на наш сайт n точка кто у нас здесь и сейчас сейчас лена вам даст ссылочку и сделать свою астрологическую карту как ее сделать то есть в самом сейчас начале я все покажу все расскажу для того чтобы вам чтобы вам было бы понятнее и значит n точка Дальше. Дальше. Вы заходите в раздел Калькулятор Бадзи на нашем сайте. Вот сейчас Лена Пирогова дала ссылку на ⁇ Сразу можете переходить ⁇ Кто не знает свою карту, нам там много чего не надо. Нам нужно просто посмотреть, какого господина дня. В общем-то, это будет и предостаточно. Ну, кто не помнит свою карту, можно сделать, посмотреть. Кто-то может посмотреть карту. Свое, своих близких например <laughs> да а, значит что нужно сделать сейчас внимательно особенно новенькие чтобы то что я не буду уже отвлекаться потом еще раз объяснять что вам нужно сделать вам нужно внести свое имя пол обязательно дату рождения время если знаете если не знаете то ставите там можно нажать на галочки ну вот на эти галочки найти э, нет то есть слово нет нет проскролить туда вверх вот вот на эти вот не галочки а вот такие треугольнички вот. если вы знаете время своего рождения вот я ставлю плюсик да, то тогда вы можете и город написать это для того чтобы часовой пояс подтянулся если вы не знаете время своего рождения то и город вот пишу минус город вам тоже не нужен дальше вы расч... на кнопочку расчет нажимаете и у вас получается какая-то карта, ну, не как, какая-то ваша личная. На что мы смотрим? Мы в данный момент смотрим на карту, которая называется Столпы судьбы. То есть мы с вами смотрим на карту, которая называется Столпы судьбы. вот И мы смотрим самый важный для нас показатель вот верхний показатель в дне. Да, мы смотрим, кто мы, огонь и. Там дерево, ой, огонь инь или ян, дерево инь или ян, вода инь или ян и так далее. Вот, значит, ваша задача сейчас сделать, мы будем говорить только про эту карту, вы можете в нее подглядывать. Здесь небесные стволы, так называемые, это просто чистая энергия. То есть, видите, вот тут огонь э ян, огонь ян, дерево инь металл ян. А вот здесь вы тоже смотрите на свои земные ветви. Видите, обезьяна, лошадь, обезьяна, крыса. Ну, если вы что-то будете в прогнозе слышать про свою карту то вы можете к ней собственно говоря ее и применять итак итак друзья ну что после меня у нас еще я так понимаю наш преподаватель по фэн-шуй выйдет Далина и будет еще так что мы не разбегаемся я сейчас попытаюсь быстренько вам рассказать прогноз по бацзы а дальше у нас будет еще прогноз по фэн-шуй так что у нас сегодня с вами большая программа. Хотела поспрашивать, как вы Новый год провели. Ну, думаю, ладно, времени нету читать а людей много, так что буду сразу по по делу. Итак, друзья, за мной еще будет прогноз по фэн-шуй поэтому не ни, никуда не разбегаемся все все берем там чай плюшки и ну плюшки может не надо да на ночи в общем задержимся на пару часиков точно а то и больше и так месяц земляного быка да вот у нас январь пришел по нашей системе давайте вот сейчас вот с этим моментом особенно для новеньких все-таки объясню почему уже кто-то говорит что есть уже пришел китайский новый год кто-то говорит что он только в феврале придет кто-то говорит что вообще не первый раз про это слышит да? друзья смотрите в китае есть несколько календарей также там и государственные и сельскохозяйственные и так далее и так далее там каких-то у них прям много этих календарей у них есть и есть школы которые пользуются разными календарями в том числе есть вот эти календари, они основаны на лунных циклах. Вот там есть лунный календарь, есть солнечный календарь, есть лунно-солнечный календарь. Наша школа работает по солнечному календарю, и мы начинаем считать: ну, то есть там школы как бы разделены: часть работает по одному календарю, часть по другому какая лучше здесь сложно сказать и у ту, и у другой своя система и та и другая школа нормально работают и живут себе припивающе. я конечно из-за того что я начала изучать уже по-солнечному я когда приезжает к нам допустим мастера из китая и я знаю что не будет преподавать по полному я не иду учиться чтобы у меня не было не был винегрет в голове вот то есть я в этой системе уже давно, в принципе, она протестирована, она много лет анализируется не только мной моими учениками, но и вообще всеми остальными преподавателями на российском, э, в, России, так вот, в российском сегменте, скажем так, да, и не только в российском, но и всеми остальными. Так что и там Европа, например, да. Так что, в общем, остаемся в этом календаре который начинается год, по которому начинается в феврале месяце начинается начинается весна, начало весны, то есть мы с вами входим в последний месяц зимы на самом-то деле по китайскому календарю. И сначала весны у них начинается новый год, и мы по этому новому году с вами и все высчитываем. Да, есть школы, я не знаю какие, <з par -2> но наверняка они есть даже в нашем интернете, которые которые смотрят новый год там от середины месяца крысы по вот, зимнему сон и летнему солнцестоянию ну, по зимнему в частности солнцестоянию. такое тоже полу это лунный календарь имеет право на жизнь но мы не путаем да то есть вот если вы же пришли к нам в нашу школу то уже слушайте прогноз по этому календарю а, да вот дальше Итак, вот пришел последний месяц китайского солнечного года крысы. И на прощание, ну вот в качестве извинений, конечно, для многих был год тяжеловатый, да и ну как тяжеловатый. Меня, для меня, в общем, был год хороший, я бы честно сказала. Но, но все равно, конечно, вот эти общие сложности, общая тенденция. Просто сам факт, что ты год там толком выйти не можешь, ходишь в наморники, никуда улететь не можешь, и все время в страхе там, за свою жизнь, за жизнь своих близких. Ну, мягко выражаясь, конечно, приносил дискомфорт. Поэтому сейчас вот крыса с быком такой прекрасный тандем, то есть, как будто бы вот крыса извиняется, и в общем, нам с вами подсовывает достаточно такой ну, чудесный должен быть хороший месяц месяц быка, конечно, огня по-прежнему нет, то есть э, тенденции вот этой унылости и депрессника, если они у кого-то присутствуют, то они, к, к сожалению, пока остаются. То есть вот как бы с, с, с небес нам не приходит какой-то там дополнительный огонь. Вот, но тем не менее в январе, возможно, переоценка ценности, вероятность того, что можно э, в том числе повестись на уговором других людей последовать по их дороге забыв про собственную поэтому при знакомстве с новыми людьми не спешите растворяться в их в обаянии дайте себе время проверить их в различных ситуациях сопоставьте собственное мнение и мнение новых знакомых по ряду важных для вас ситуаций. и только после этого делайте окончательные выводы в противном случае есть вероятность потерять себя и впоследствии получить не очень приятные ощущения от того, что вас предали. То есть все все неоднозначно, скажем так. Но как бы оно ни было, следует обратить внимание на тот момент, что в январе достаточно прекрасных дат, на которые вы сможете запланировать все свои важные дела и обязательно воспользоваться конечно же этим сначала мы традиционно смотрим плохие дни вы можете их сейчас записать можете сделать скриншот можете сделать э, фотографию на телефон чтобы они как-то были перед вами можете потом мы их обязательно продублируем у нас будет статья и как как и каждый месяц мы статьи вывешиваем на сайт и уже месяц у нас сегодня как раз этот месяц собственно говоря и начался так что друзья мои э, не, не переживайте если кто-то что-то не успел Значит, смотрите, что такое плохие даты? Вообще сами по себе выбор дат это тоже очень такая многоликая, я бы сказала, структура наука и очень много отраслей науки, через которые, через знания которых мы можем с вами подбирать различные даты и э, выбор дат который я вам здесь предоставляю это один как бы из вариантов это один из вариантов эти даты э, обратите внимание они не на все плохие нету такого что плохой хороший как вообще всего в мире нету ничего черного- белого да? все все есть каким-то обязательно оттенком ну, и также как вот Иньян, я да вот эти э, вот эта эмблема круг который сделан из двух половин, черной белый и и там и там есть точка, э, в, в черном есть точка белого, в белом есть точка черного. То есть нету ничего чистого в этом мире, э, вот такого вот прям в смысле, в смысле однозначного, вот лучше слово однозначного. То есть эти даты, которые видите, они не то что прям плохие-плохие, они просто не очень хорошие для определенных каких-то дел вот например 10 11 22 23 января и 3 февраля, февраля дни неподходящие для начала любых дел и выяснение отношений то есть вы можете жить как вы живете все время пожалуйста там ходите на работу катайтесь там отдыхаете катайтесь на горных лыжах или там на беговых да пожалуйста все делайте просто точно вы знаете что выяснять отношения смысла нет и, э, вы, ну, если, вы а если вам надо выяснить то берите какой-то другой день и не подходит для начала каких-то дел вот то есть вы смотрите то есть этот день он для чего-то не подходит для всего остального пожалуйста то есть нет ограничения что это дело вообще не подходит Ну и так далее 6 9 18 21 30 января и 2 февраля дни не для начала поездок подачи документов в какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться многие спрашивают а что делать а мы уже взяли билеты если вы знаете цен то можно как-то по цене не скрасить эту ситуацию сделать ее чуть получше либо сейчас я свет чуть-чуть поправлю Ой. Так более поярче Так вот, либо а, я понимаю, что люди берут билеты, но что они будут сдавать? Вот, вот они увидели, что день плохой. Берите талисманчики. Кстати, сегодня расскажу вам про наш интернет магазин. У нас на сайте там вот, в, в, в меню есть прямо магазин, там где вот калькулятор. Дальше смотрите магазин. Пожалуйста, берите какие-то талисманчики. Возите с собой талисманчики. Талисманчик может быть либо полезного божества, если вы знаете эту систему, либо благородного человека. Вот сейчас каждый человек, каждый сделал для себя астрологическую карту бадзи да, свою. И у вас, вот, если смотреть на эту карту, справа правая крайняя полоса такая будет символические звезды. И самого верху у вас написано, кто для вас благородный человек по дню. Вот берите, например, благородного, ну вот берите такую вот там, я не знаю, <coughs> фигурку. Не то чтобы все это, конечно, как-то сгладится но тем не менее у вас хоть какой-то талисман будет, хоть какая-то поддержка будет. Да? Дальше. 7, 10, 19, 22, 31 января и 3 февраля день подходит для посещения врача и для свиданий. Вот, для людей, которые любят ходить по врачам, все-таки на это обратите внимание. Здесь говорится, что нельзя ходить в врачу Все остальное, пожалуйста, делайте, что хотите. Покупайте квартиры, машины, летите куда-то. Все, что угодно, да? Но к врачу ходить нельзя в этот момент. Почему? Не то, что вы пошли уж, там, я не знаю, умерли по дороге. Нет, это будет говорить о том, что будет какая-то проволочка. Может быть, неправильно поставить диагноз. Может быть, неправильно какое-то лечение долго будет подбирать. То есть такой день не, по, ну как бы вот не способствует. 8 20 января и 1 февраля день не подходит для, для подписания документов и начала дел имеющих короткий срок реализации то есть то что должно быть вот вот вот там ближайший месяц два то что то вот вот вы делаете то есть не подходит а вот если на 11 23 января день не подходит для подписания документов и начала дел имеющий длинный срок реализации то есть какие-то свадьбы строительства но ну, и то свадьбу все-таки надо выбирать под э, персонально то есть иногда бывает дата не очень хорошая но персонально когда мы начинаем смотреть это может быть лучшая дата какая есть там на ближайшие полгода такое тоже бывает а, вот софия пишет что мужу делали операцию в день э, нет врачу потом долго заживала ну вот так да. К сожалению, такое бывает. Это, это не обязательно прям вот, ну, какая-то смертельно-страшная история, но просто может быть, как бы, знаете, Вселенная не поддерживает вот, вот этот момент. Что у нас из таких не очень хороших дней на этот месяц, это дни истинных потерь 9 января. Обратите внимание, да, 9 января это уже не за горами у нас да там по-моему кстати суббота по моему будет в такой день и какие на, э, начатые дела не принесут успех все что вы не делаете в день потери, будет пустой тратой времени и сил так что все расслабьтесь 9 числа получите удовольствие просто от жизни а, ну не забываем про ретроградный меркурий кто не знает что такое ретроградный меркурий а, он у нас с вами будет в Фу -фу -фу. Он у нас постоянно бывает, собственно говоря, нет смысла его сильно бояться, но он очень сильно хорошо распиаренный, даже, помню, на первом канале была передача, что же такое ретроградный Меркурий, друзья, да ничего страшного, собственно говоря, в этом ретроградном нет, кроме того, что он может вызывать задержку каких-то определенных дел. Считается, что новые дела не стоит начинать в этот период, а вот старые заканчиваются очень хорошо поэтому ну, вот у нас тут три недели если вам нужно срочно купить машину квартиру ну лучше либо до либо после вообще на что он влияет на что он влияет во первых у нас есть статья на сайте вот и поищите ее в статьях там у нас была несколько лет назад большая статья там все все расписано про это ретроградный меркурий на что влияет на что не влияет более того мы если мы сейчас успеем то может быть на youtube канале все кто подписан <laughs> бесплатно получит видео еще про новые фишки если мы успеем подготовим для вас видео про ретроградный меркурий ну не успеем к этому сделаем к следующему ничего страшного ну во всяком случае помните помните дело важное дело нужное у меня помню дочь не могла дождаться купила вот первую машину в ретроградный Меркурии. вторую машину она уже этот ретроградный меркурий уже сама знала как высчитывать к сожалению техника очень но ну, быстро ломается выходит из строя если ее покупаешь в такой период ну и хороших дней у нас много-много в этом месяце 5 17 29 января хорошо хороших для начала проектов для подготовку подготовки к началу важных дел если подготовка к началу важных дел закончена то смело можете запускать их в этот день можете просто конечно встретиться с друзьями поболтать энергии этого дня оставят много положительных эмоций от этой встречи ну вот кстати такой день у нас сегодня с вами как раз поболтать с друзьями самое то да? а, значит 12 24 января благоприятно заниматься духовными практиками совершать обряды закладывать фундамент не стоит заниматься опасными видами спорта так как есть вероятность травм так 12 января у меня есть одно дело которое мне нужно точно сделать 12 13 января и 25 начинайте только положительные дела потому что энергии этого дня умно приумножит все что вы будете чем вы будете заниматься будете чем-то плохим заниматься к сожалению приумножит и плохое значит 14 26 января в эти дни можете смело обращаться с просьбой в продвижении например на работе или просто попросить кого-то оказывать вам помощь вам не откажут можете начинать обучение выходить на новую работу или даже заключить брак ну вот начинание начинать лечение навещать заболевших не стоит то есть визиты делать в какой-то другой день 15 27 января зовите гостей открывайте бизнес празднуйте свадьбы заключайте сделки можно начинать обучение и приступать к новой должности а 16 28 января хорошо подводить итоги завершать старые дела но лучше отказаться в этот дело от начала лечения и других важных дел значит что касается тенденции месяца то возможно стагнация в финансовой сфере конфликты нарушения ранее каких-то принятых договоренностей все-таки у нас инская земля располагает к медлительности к задержкам к тому же у нас инская земля весь стол да? то есть у нас не просто бык который является землей а он еще и земляной бык более того этот столб относится к, к разряду звезд банкротства но они конечно не так все просто работают они все работают по определенному времени поэтому я не могу сказать что как-то этот стол будет сильно на нас влиять как-то не сильно влиять может поэтому будьте бдительны обходите стороной всевозможные однодневные конторы которые обещают тысячи процентов прибыли здесь и сейчас не ведитесь на очарование мало знакомых людей не поддавайтесь на их уговоры инвестировать вот прямо сейчас иначе потом будет поздно вот это вот не надо спешить в этом месяце а проверьте и при проверке все самостоятельно будьте бдительны и внимательны а помните что принимая какие-то неудачные решения делая рискованные вложения вероятность потерять все будет очень высока. Вот особенно люди инского дерева, у которых в карте в месяце или погоду есть казан. Для вас это легкие деньги. И у нас земляной бык приходит. Он, в общем, тут, конечно, может ваши деньги даже не вытянуть, он может их выбить, скажем так. Есть и приятный момент. В январе обязатель, обязательно найдутся влиятельные люди которые позитивно повлияют на ваш материальный доход карьеру другие сферы жизни как-никак бык месяца это благородные года и он при... обязательно припас на множество сюрпризов которые крыса прятала до поры до времени и он окажет помощь в любых наших начинаниях обязательно отслеживайте все произошедшее с вами в январе события они могут подсказать на какую сферу жизни в следующем году следует обратить внимание на чем дальше больше как бы делать на чем вот сделать акцент в следующем году вообще такая фишка она как бы есть вы наверное я все время про нее говорю вы ее знаете что хотите знать как пройдет следующий год посмотрите как проходит месяц да? если месяц проходит удачно для вас ну и следующий год, или там, а если у вас десятилетка приходит целая, то и следующая десятилетка будет. Понятно, что она, ну как бы жизнь не бывает, тоже черно-белая, она достаточно цветная, да, и по-разному все происходит. Но, но это всегда мини такая тенденция все равно будет понятно если у вас извините одни проблемы весь месяц то и эти проблемы могут перетянуться в следующий год если у вас ну как-то прекрасно легко даже может быть с проблемами но с хорошим настроением вы здоровы семья дружная, все, все точно так же будет у вас и в следующем году вот может быть у вас какие-то появляются новые знакомства может быть какие-то новые идеи для карьеры то есть обратите на это внимание вот январь сейчас вам покажет а следующий год возможно подкрепит вот эти идеи и вот эти тенденции алена сегодня пришел бык и месяца и дня я казай, это мой разрушитель, но я сегодня выиграл iPhone. Значит, смотрите, а, а, спасибо, что поделились, это вообще круто. Я даже не знаю, где столько можно такое выиграть. Да? Вот. Я, что я хочу сказать? А, разрушитель на удачу не влияет никак. Разрушитель влияет, к сожалению, на здоровье. И вы не написали свой, своего господина дня, да? То есть вполне возможно, что для вас бык является, это может быть полезное божество, может быть благородный человек. Ну, понятно, что они при столкновении все равно, конечно, разрушаются. Но это может быть, я не знаю, какая-то денежная история, но деньги тоже при столкновении разрушаются. Ну, в общем, здесь нужно смотреть всю карту. Здесь, конечно, как бы это вообще не та песня про разрушителя. Разрушитель на удачу никак не влияет. Разрушитель влияет, к сожалению, на здоровье. Вот. У меня приходит дубликат месяца. Как повлияет на карьеру? Если у вас дубликат месяца хороший для вашей карты, то хорошо повлияет. Если плохой, то плохо повлияет. То есть это как и любая другая энергия. Хорошая энергия, она усиливается, плохая она тоже усиливается. То есть это, это ну вот, только в дубликации это еще все сильнее. Итак, собравшись вместе, две холодные ветви тянут друг друга и такое притягиваются, тянутся друг к друг другу и образуют слияние. Как я уже говорила, что для кого-то, вот как для меня, мне вот этой воды уже девать некуда. Уже слава Богу, что хоть какая-то вода там сольется и уйдет, я просто счастлива. Понятно, кому вода нужна для того, ну, жалко будет терять лишнюю водичку, это все ясно. Здесь уже надо смотреть в карте. Но для всех, без исключения соединения воды с Землей, может давать проблему со здоровьем, с пищеварением. Тем более, что, наверное, январь самый проблематичный месяц в этом плане. Я не знаю, как у вас, друзья, я уже который год, мы с мужем пришли к, к выводу, что праздничный стол должен быть супер легкий. Супер. Уже в этом году мы ничего не делали. У нас друзья принесли э, оливье я сделала ну, на весь стол, как бы кролик, рыба и. и, и, и, и. Что-то еще было горячее. А, язык сварила. Ну, казалось бы, Господи, мы три дня это доедали. Несмотря на то, что вроде бы все подъели все три дня, я уже. Я уже мужу на второй день говорю, слушай, давай выбросим все. Давай все выбросим в ресторан, сходим покушать. Мне уже надоело, не хочу этот третий день есть. Вот он, нет, ты что, так все вкусно, давай наедать. Салат, слава богу, конечно, в лучшем случае первого больше не храним, а вот эти там мясные-то всякие эти еще попытались хранить. Друзья, ну это уже везде говорят, что это вообще вредная да, история. Вот еще вредно потому что из одного застолья в другое переходишь, то Рождество, то Старый Новый год, то еще что-нибудь. Вот, поэтому, ну, в общем, берегите себе себя и никому не нужны эти лишние килограммы. Смешание воды с землей – это всегда определенная проблема и с весом и, то есть, здесь еще нас как бы Вселенная не поддерживает в том, чтобы в этом году так сильно поедать все, все, все эти все все эти блюда, да, значит, если уж едим, то больше двигаемся, да, то есть больше гуляем, танцуем, я не знаю все что угодно, то есть мы помним, да, что движение радость, не, нам нужен огонь, нам нужен огонь, конечно, энергии такие, я не знаю как вы, я их прям вот чувствую, я чувствую все время тянет как я говорю в болото все время в какой-то вот такой прям не хватает огонька но ничего доживем скоро до него вот огонь конечно нужен как никогда нужен холодный зимой и в общем-то в наших с вами силах привлечь его выходите на улицу вспоминаем что можно все таки очень здорово провести время на улице это конечно классно когда была возможность летать на лыжи гонять это было замечательно в общем просто радуйтесь жизни вы знаете друзья кто ко мне приходит знает что я люблю всякие рецептики которые и сверяюсь с тем что рекомендует китайская медицина в том числе <laughs> да? ну, вот во всяком случае я вам не знаю кто пьет кто не пьет предлагаю Глинтвейн. Мне кажется, что я не любитель из-за того, что он сладкий, много сахара, вот. но, но зимой хорошо заходит. Особенно если, если на, на холоде, то просто вообще замечательно все это дело происходит. Значит, кому надо ингредиенты, можете сейчас сделать фотографию или скриншот либо это будет опубликовано на сайте сейчас не буду долго останавливаться у нас тут, в общем-то не гастрономические курсы а, вот так что приготовление как это все сделать а, можно потом будет на сайте или сейчас делаете себе скрин или потом на сайте почитайте ну, в общем любой короче глинтвейн который у вас получится тоже будет хорош. Как вы относитесь к поверью, что в год быка нельзя на стол говядину? Слушайте, мы с вами, мы, мы новый год праздновали в год крысы. Начнем как бы с этого. Мы не встречаем год быка. Мы год быка с вами в феврале будем встречать. Но если вдруг вы этому поверю боитесь, я не знаю, я не сталкивалась. Да, кстати, так что, ну не знаю, не переживайте. Будете встречать китайский Новый год, ну не делайте язык. нужны огонь с вами Ой, я уж прям сама стараюсь держаться. Огонь-то нужен. Ну вот как его поддерживать, когда кругом холод и вода. Слайд рецепта. Ну вот, слайд рецепта здесь. Друзья, у нас все будет обязательно на сайте, вы не переживайте. Вот ингредиенты: красное вино полтора литра, вот я не знаю, это на большую компанию, мандарины две штуки, лимон, или лайм, сахара, гвоздика, корица, бадьян, лавровый лист, мускатный орех, стручок ваниль. Сейчас вообще, конечно, это все готовое продается, до да? Взял из пакетика и с все туда закинул. Ну вот, вот мне как-то самой тоже нравится, когда, когда есть, когда это все отдельно есть дома и можно это все потрогать. Да, прекрасно. Да, сахара поменьше. Вот я тоже, я прям, я не могу этот плитер на сладкий пить. Глентвин, ага, когда покупаешь там, где-нибудь там гуляешь и там глентвин продают, покупаешь, его пить не могу, ужасно. А когда сам готовишь, мне тоже нравится. Ну, давайте тогда уж если про глинтвейн все дело зашло, скажу, да, там очистить цитрусовые. Да не, не буду. Это вы лучше возьмете этот рецепт, у нас на сайте висит, не переживайте, ладно? Вот, то есть, здесь в два этапа его нужно делать. А, вот о чем хотела бы с вами поговорить, друзья. В этот месяц я вам каждый месяц даю какие-то талисманы, и в этот месяц у нас хороший талисман на котором я в принципе хотел бы немножко задержаться и поговорить. Талисман кристалл. Вот из многих многих многих фэншуйских штук, которые, например, у нас продаются в магазине, одни из самых вот вот мне что мне самой очень нравится, если мы делаем какие-нибудь фен-шуй боксы, ну вот, ну, кстати, к 8 марта, 23 февраля опять сделаем, то я всегда стараюсь добавлять кристаллы. Абсолютно волшебная вещь. Вот кто, кому нравится, кто верит, любит вот такие штуки, то вэлком в наш интернет-магазин, я сейчас немножко побольше расскажу. Значит, смотрите, если говорить про этот месяц, то нам нужен синий, синий-голубой кристалл новый год его запах ожидания волшебства будет витать в воздухе еще долго предлагаю воспользоваться этим состоянием и загадать желание в исполнении которого нам поможет прекрасный талисман но обратите внимание талисман я бы вообще если бы покупала если кому-то вот просто нужен этот талисман который кстати несет здоровье да, то можете конечно его один заказать но я бы, если покупала, я бы все пять покупала. То есть у нас пять талисманов по цвету каждой энергии. Я сейчас немножко поподробнее расскажу. Значит, вот тот или. Давайте сейчас про этот кристалл расскажу, потом расскажу, как можно выбрать эти кристаллы. Итак, конкретно этот кристалл у кого есть, например, да? Это кристалл. Нам нужно непременно, чтобы он такого сине-сине-голубого цвета был. Такие талисманы можно найти в нашем интернет-магазине. Вот на главном меню, там, где вы искали калькулятор, вот там дальше смотрите, там в строке, и там будет магазин, вы переходите. Волшебство уже как бы внутри этого, внутри него, такой талисман, призван исполнять самое-самое заветное желание, но оно должно быть только одно. Ну, в январе, во всяком случае. Итак, синий-голубой цвет. Желание загадывать стоит на укрепление здоровья. Этот талисман. Там, видите, там у него мантры, В нем, на нем мантра написано, избавление там от лишнего веса, и улучшение общего самочувствия, то есть вот кто любит всевозможные метафизические штуки, эзотерические какие-то, кто любит а, работу с, с камнем, с энергией, вот это ну прям очень хорошая, они во очень красивые, они такие, вау. Итак, после исполнения задуманного кристалл не нужно прятать шкаф. Поставьте его в западный сектор квартиры. Он зара, заряжен позитивом и будет притягивать в дом благоприятную ци. Хотя просьба об исполнении других желаний он больше не будет слышать в этом месяце. Дальше он будет работать. Вообще, когда, значит, смотрите, сейчас я вам покажу еще разочек. Значит, смотрите, если вдруг вы надумаете сейчас взять этот талисман то, конечно, уже месяц начался, и надо, чтобы хотя бы он к концу месяца успел прийти, чтобы вы успели загадать желание в этом месяце его поставить. Да? Значит, смотрите, друзья, еще раз, я вам показываю, куда нужно заходить. Заходить нужно вот на нашем сайте ком в магазин. Дальше. У нас в магазине там будет раздел кристаллы называться. И там есть кристаллы всех пяти стихий то есть э -э очень часто многие спрашивают как усилить я не могу сказать что если у вас нет огня и вы сейчас купите красный кристалл все все понеслось да но это как некая маленькая при знаете, привнесет некую маленькую какую-то тенденцию некоторую некую маленькую энергию э все равно в дом можно купить все пять они все с мантрами а, вот если вы на них нажимаете там вот на, наводите курсор они там там можно коротко почитать о каждом и там будет даже вот описание вот, например синего кристалла да это еще один прекрасный инструмент коррекции по фэн-шуй и вот здесь там мантра буду медицины поможет поддержанию здоровья улучшает самочувствие каждый кристалл отвечает за какой за что-то один кристалл отвечает за здоровье, второй за удачу, третий за деньги, четвертый там за сокровище отвечает. То есть каждый за что-то отвечает. Вы можете посмотреть и и и и и если вы вдруг ну на на в нашем интернет магазине вы можете конечно где угодно их в общем-то купить. А, если вы в нашем будете покупать, либо я советую либо все пять покупать, чтобы они все, все равно они каждый за свое за свое отвечает и вы можете каждый расставить по своему сектору чтобы каждый находился а, в определенном секторе например можно даже просто усилить сектор там дерева усили, усиливаем дерево зеленым естественно сектор земли усиливаем желтым до да? сектор металла будем усиливать понятно вот этим цветом белым таким бело э, белоостальным вот этим, да? То есть видите что их пять цветов 5 стихий все они ставятся как правило на светлое место чтобы, чтобы энергия заходила лучки солнца попадали, там есть каждому есть инструкция как куда поставить, за что он отвечает, как с ними работать. это вообще такие раб работающие постоянно штуки. они очень красивые, очень здорово там, по интерьеру вписываются по дому. можно брать например только я, я просто к тому, что если уж все равно будете один кристалл заказывать, так может вам еще какой-то понадобится можно заказать полезный для вас если вы знаете стихии например вам полезно дерево вам полезно огонь или вот сейчас очень холодная да такая история с этим быком Ну хорошо год еще конечно только начался но все равно бык очень холодный, самый холодный всем не хватает огня чтобы огню было хорошо ему обязательно нужно дерево и да? Можно, например, теплые кристаллы купить, которые тоже будут в дом приносить теплую энергию. В общем, я люблю кристаллы. Я могу про них рассказывать бесконечно. Сегодня не тема этого вебинара. В любом случае, заходите в наш фэн магазин. Там очень много интересных всяких штук. Не только про кристаллы. там Вот, например, брелоки можно да, заказать, которые... Вот просто могут быть талисманами, могут быть прекрасными подарками. Да? Ну Даже если вы фэншу не интересуетесь, вы можете на каждый нажимаете, и там будет написано, для чего он и кому и какую удачу он приносит. И то есть вот можно даже вроде бы такую маленькую штучку подарить, а э, каждый из них, как вы понимаете, это является талисманом. Причем ты с этим талисманом будешь ходить все время. Он тебя никуда не денется, потому что ты будешь с этим талисманом... Ну, он к ключам привязан, у меня у собой такой талисман, и я все время с ним хожу. Очень доволен. Все, про фэншуй магазин рассказала. Приходите. фэн магазин у нас работает полным кодом. Очень интересные там и есть вещи. Так что будем рады давайте итак людям с господин вернемся к нашему прогнозу. итак людям с господином дня янский металл это вот помните, я говорила в земной ветви дня мы смотрим янский металл янская земля или дерево Ян повезет больше всех ведь э, к вам приходит благородный человек а это значит что все начинания обязательно будут удачными и для исполнения желаний найдутся добровольные помощники не забывайте платить добром за добро посмотрите по сторонам вполне вероятно что и вы кому-то можете оказать содействие и очень может быть что таким человеком окажется тот у кого в году стоит казан, потому что бы для них как мы говорили личный разрушитель и несет с собой нестабильность в отношениях проблемы со здоровьем поэтому таким людям могут понадобиться действительно друзья помощники вы может быть как раз такими помощниками и будете особенно а, ос, особ, особое внимание людям у которых в карте базы присутствует земная ветвь козы а, нужно смотреть где она присутствует и там у вас могут быть изменения потому что бык сталкивается с этой козой Итак, если у вас коза стоит погоду да то изменения коснуться чего внешнего окружения также столб года у нас считается столпом здоровья то есть, если вы родились в год козы, прямо у вас в калькуляторе написано, что в козу не то, что вы знаете, вот, а в год козы то у вас, то у вас изменение может коснуться вот, ну, здоровья. То есть нужно быть поосторожней да, в этом месяце. Месяцы это либо друзья, либо родители, ну, либо столб карьеры, да. То есть вот как писали, что будет с моей карьеры, надо смотреть общую карту если все как бы хорошо еще приходит дубликат хорошего да все нормально будет может повышение получится А вот если все плохо то месяц может как бы так сказать добить еще там какую-то плохую ситуацию на работе вот если вы сидите в доме брака то есть ваш господин дня а в доме брака у вас находится коза то может могут быть какие-то ну, какие-то потрясения что-то может происходить с домом брака. если в часе то это либо с детьми либо с подчиненными могут быть проблемы либо с карьерой а, значит насколько благоприятные они зависят от пользы столкновения этих а, земных ветвей но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты не воспринимайте в штыки все что вам говорят близкие родные чтобы потом не пожалеть об этом Итак, и особенно если вы родились в день или год водяной козы, водной козы или э, деревянной козы, да, то есть у вас дерево стоит, вам лучше спокойно переждать этот год, не начинать новых дел, не экспериментировать с карьеры и не выпускать пар. Особенно обратите внимание на 5, 17, ну 5 уже сегодня, 17, 29 января. Если в вашей карте присутствует собака и коза.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 Итак, бык, несмотря на тяжеловесность, медлительность, очень творческая зем земная ветвь, несет в себе символическую звезду цветущий балдахин. В январе вполне вероятен творческий порыв, вдохновение, создание новых проектов. Это особенно почувствуют на себе люди, рожденные в день змеи, петуха или быка. М -м -м. Вот, так что не растеряйте его среди праздничных дел, лучше сконцентрируйтесь на результате. А, Рожденные в год или день тигра могут провести январь в романтическом настроении, быть для них символическая звезда Красный Феникс, которая добавит привлекательности и очарования. А если к тому же ваш стоп личности первый из диадзы, так и называется, дядзы, да то есть янское дерево на крысе, то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих, многократно увеличивается. Но следует помнить, что на начальном этапе отношений не стоит делиться с окружающими своей радостью, иначе рискну, рискуется натолкнуться на зависть и все вытекающие от этого последствия. А тем, кто родился в феврале в месяц тигра, в январе самое подходящее время для того, чтобы посетить посетить доктора, ведь для них зем, вот, земная в БК символическая звезда небесный доктор. Значит, вам обязательно поставят верный диагноз, назначат правильное лечение. В январе месяце будет чрезвычайно активна та область вашей жизни, которая представлена инской землей стоит обратить на это более пристальное внимание а если в карте повторяется целиком столб месяца то есть вот как вы говорили что дубликат да, то вероятность изменений если у вас уже есть земляной бык в карте то вероятность изменений той сферы жизни за которую отвечает столб в карте также очень очень велика протестируйте свою карту соотнесите ее по элементу личности проверьте перечисленные земные ветви и вы будете готовы во все оружие встретить новый год Не пропустите хорошие события которые могут произойти в вашей жизни и оберегайтесь от негативных Итак, понятно что для людей у которых господин дня дерева приходит месяц богатства, богатство сидит на богатстве до да? для огня самовыражения для людей земли приходят друзья либо грабители богатства, для металла приходит приходит печать и для воды приходит власть. Итак, давайте по разберем по одному. Елена спрашивает. Так, ладно, пропустим сейчас частные вопросы, пока пропускаем. Итак, значит, для элемента личности, друзья, чтобы мне ответить на частные вопросы, мне нужно увидеть вашу карту. Вот, если дом брака затрагивает, если вы не замужем, то есть процент вероятности, что выйдете, конечно, замуж. Ну, в смысле хотя бы что-то там, начнет меняться в этой области. Я не думаю, что за месяц можно кого-то встретить и выйти прям замуж, да? А если вы не, э, э, в смысле, если вы не замужем, а если вы замужем, то да, просто берегите, чтобы там сильно не трясло. Ну, не видя саму карту, сложно ответить, что именно прям там один месяц вам несет, да? Итак, давайте. Для элемента личности дерева, янского или Инского пришло богатство. Возможно, увеличение работы, нужно понимать, которое принесет увеличение денег. Но также могут быть незапланированные траты, всплывшие долги. Земля для людей, дерево это деньги. Стремясь заработать побои побольше, остерегайтесь подорвать собственное здоровье. Дереву Ян больше нравится янская земля, но и плодородная, увлажненная почва быка может принести увеличение дохода. Вам необходимо четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их, не впадать в скупость и не совершать неразумных трат. И не забывайте, что бык это благородный человек для янского дерева. Он всегда подскажет выход из любой буквально ситуации. Если ваш элемент янский или инский огонь, то январь это месяц действий, проявления талантов, самовыражение это действие, таланты, цели и стремления человека. В этом месяце возникает желание ярче проявлять свою индивидуальность, озвучить идеи, передать информацию, знания другим людям. Возможно, вы просто заходить, <coughs> захотите добавить в свою жизнь нечто свежее но также можете захотеть кардинально поменять свои планы в этом месяце важно производить хорошее впечатление на других людей проявлять свои ораторские способности опять же старайтесь гасить себе бунтарские качества иначе иначе не заметите как окажетесь втянуты в споры в ссоры избегайте необдуманных и м, обидных высказываний в адрес других людей в этом месяце вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждению, вкусной еде, развлечениям. С другой стороны, месяц говорит о необходимости самосовершенствования. С другой, проверяет нас всех, провоцирует на безделье Да, ну дух наслаждения, он такой для динов, дух наслаждения для... Бинов и Итак, для бинов и динов захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время в виду. Они будут настроены невероятно творчески станут фонтанировать идеями и тем, тем самым привлекать к себе внимание. Но остерегайтесь поправиться уж слишком велико самовыражение. Может потянуть на всевозможные излишества и наслаждения, но и лишние, лишение себя радости жизни невыход из положений, может затянуть депрессия поэтому одна маленькая любимая пироженка может расцениваться тут как лекарство для людей янской или инской земли в январе приходит энергия друзей в этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов имеющих к вам непосредственное отношения являющиеся наиболее важными для вас месяц может принести вам решительность и уверенность возможны новые знакомства и контакты, укреплять рабочие, деловые, партнерские связи, произойдет расширение круга общения. Но в то же время активизируются ваши конкуренты и соперники. Старайтесь избегать конфликтов и ссор, будьте сосредоточены на том, что и как вы делаете. Для янской для инской земли ожидает увеличение контактов помощи поддержка друзей если земля в вашей карте не полезна то можно расценивать это как увеличение числа соперников и конкурентов старайтесь не рассказывать о себе слишком много в избежание того чтобы эта информация не обернулась против вас же а, для людей иского ильянского металла а, это месяц будет ресурсов месяц ресурсов, значит время пришло Учиться чему-то новому, навестить старших родственников, обращаться за советами к более старшим, мудрым людям. Этот месяц связан с людьми, от которых вы ожидаете поддержку. Месяц располагает к обучению, к применению собственных знаний, самостоятельному принятию решений. Проявится любознательность, стремление к образованию, творческое, творческое и созидательное начало. Временами захочется. Довериться собственной интуиции, временами, действовать с проверенными методами, уделяйте больше внимания, здоровью и отдыха, не переутомляйтесь. Итак, и для Ген, и для Синь пришло время учиться чему-то новому, навестить старших родственников и помните, что нужно обращаться за советами к мудрым людям. Для людей инской или янской воды январ, январские энергии будут представлять для вас власть когда от времени приходит энергия власти, то проявляется желание проявить лидерские управленческие качества рациональный и методичный подход к делам но, но, но, нет, нет, но. на передний план выйдут вопросы связанные со статусом репутацией, лидерством профессиональной занятостью и карьерой будет больше контактов с руководством или административными органами также э, возможны дела связанные с азартом риском драйвом может проявиться склонность к напористости возможно закулисные интриги или судебные иски разного рода претензий э, со стороны других людей с одной стороны это могут быть изменения в работе и карьеры с другой стороны есть вероятность того, что всплывут старые ошибки, за которые придется отвечать и вызвать неудовольствие начальника или мужа. Итак, для квеев бык это овечий нож. Помните, старайтесь не ругаться, сдерживаться, ну не давайте гневу проявлять себя, все это может привести к негативным последствиям не стоит заниматься экстремальными видами спорта так что горные лыжи для квеев в этом месяце лучше отложить так что друзья ну, вот положительные или отрицательный мод конечно что что произойдет все зависит насколько полезно будет вам элемент земли э, в вашей вашей карте чтобы я еще хотела сказать я бы вам хотела рассказать про ритуал согревания денежной звезды да то есть у нас есть такой ритуал в этом месяце к сожалению всего два дня когда можно по согревать денежную звезду денежная звезда это энергия она приходит к нам на помощь в том случае если захочет нам помочь вот это важно То есть некоторые говорят я погрел денег не пришло Вот это знаете это вот как там, попросить ангела-хранителя помочь. Он может помочь, а может не помочь. Может надо просить его 25 раз, а может быть с первого раза помочь. Примерно так же и этот ритуал. То есть, э, если вы погрели с первого раза, не получилось, это не значит, что оно не получится там с третьего или с пятого. Так что загадывайте желания, материальные желания, э, ставите свечку. Э, свечку э, где-то в пределах видимости, главное, чтобы за окном у вас, ну, нужный сектор, я сейчас скажу, в какой сектор, главное, чтобы не стояла э, свеча, главное, чтобы не было никакого видимого ша за окном, ну, там стройка не шла, не копали землю, да, вот там снег, может быть какой-нибудь там с... снегоплавильное производство, не гудели машины, да, в доме должно быть чисто хотя бы в том секторе в котором будете ставить свечу соблюдайте строго время проведения активизации и правильное место значит где мы делаем как можно мы берем сектор как не на можно ближе к периметру и где-то на уровне там так вот от 60 до 120 ну, где вот уровень метра должна настоять обычный обычный стол какие-то тумбочки не подходят, да, то есть где-то в районе 80 сантиметров. А считайте что в туалетной в туалет, если у вас туалет попадает, то там не сработает, потому что там ци не, не ходит у нас. Можно использовать любую свечу, но безопаснее всего маленькая свечка-таблетка, тем более, что нам надо, чтобы там пару часиков погорела. Итак, где мы месяц быка и когда и что будем греть? Мы ищем юго-восточный сектор 2 и 3 План, значит, вот этот вот 24 горы, чтобы на, на, на как накладывается на вашу квартиру, вы все можете скачать на нашем сайте. Сейчас покажу. Заходите в раздел. Заходите в раздел... А... Тем, тем, тем, тем, тем, тем, тем. Вот. Раздел м -м -м расчеты. И здесь когда нажмете здесь у вас будет в самом конце 24 горы таможенный шаблон скачать и можно будет э, и там видео есть как он накладывается Итак, что у нас с вами остается то есть мы берем всего два у нас только 8 января и 28 28 января все лучшее время для начала согревания денежной звезды час обезьяны петуха свиньи 8 января либо крысы быка то есть ночью 28 января Кому нельзя? 8 января нельзя собаку и в час собаки нельзя это делать. 28 нельзя лошади и в час лошади нельзя это делать. Что еще можно сказать? Вот это время вы можете брать, либо не переводя, ни, никак, ни в какую там калькулятор солнечных двух часов. Но я перевожу. всех по-разному мастера делают, кто-то переводит, кто-то не переводит, я перевожу. Для этого, опять же, в раздел расчеты там есть калькулятор солнечных двух часовок вы заходите и что вы делаете вы в этом калькуляторе а, вводите ваш город ваш город и у вас а, получается такая немножечко со сдвигом двух часовка. это все зависит зависит от того времени как ваш часовой пояс пришла а, пришла та или иная двухчасовка так что я считаю у меня с пересчетом на с пересчетом на солнечное время. Вы вот как хотите. Можно по малому тайчи Но если нету другого веро... другого, делайте, конечно, по малому, да. Вот. А, никак не повлияет ваша пятерка. Никак. В пятерке нельзя стучать. Согревая денежную звезду, ничего страшного. Два часа, ничего страшного. Значит, друзья, что хотела бы я вам еще сказать я сейчас пытаюсь освободить место для следующего для следующего нашего спикера нашего преподавателя татьяны смирновой которая по фэншу еще расскажет что вам ждать но я еще не хочу с вами расставаться в этом месяце и напоминаю что у нас будет проходить в этом месяце 20 какого там 3 что ли января Наш легендарный мастер-класс ⁇ Как сделать 2021 год лучшим годом в своей жизни ⁇ который провожу опять я же и Татьяна Смирнова. Для чего этот мастер-класс? Мы его, конечно, проводим каждый год, многие приходят. Я знаю, что все уже почти его заказали, кто хотел. Вот. Друзья, кто еще не заказал? Присоединяйтесь, Лена Пирогова. Будь добра, пожалуйста, дай ссылочку, чтобы можно было присоединиться. То есть, это что, это защита для дома на следующий год. Мы его проводим специально ближе, прям, прям непосредственно, потому что мы это делаем все это вкануне, вот вкануне Нового года. То есть, нам заранее это все делать не надо. Мы специально с вами проводим самый-самый последний момент, чтобы вы все это с нами осознали, поняли, не забыли и все это сделали в новые там в начале февраля. Так что вот двухдневный наш мастер-класс, что мы делаем? Мы ставим, мы ставим благородных, мы ставим защиты. Плюс у Татьяны там блок тоже парящих звездам будет. То есть улучшение отношений, увеличение денежный поток, построить карьеру, лучше здоровье, привлечь любовь, исполнение желаний. Я все время говорю, это то, что я делаю каждый год. То есть я сразу по кругу схожу, расставляю, там есть. Много секретов. Вы узнаете, кому больше всего нужна защита в этом году, как сделать эту защиту. Это такой практический мастер-класс. Берете свой свой план квартиры, и мы начинаем с вами рассуждать, куда, что, когда и как. И я даю. Вот, знаете, эта информация, она может быть много где находиться, но без определенных секретов она, к сожалению, либо не работает, либо скажем так плохо работает поэтому ну вот вы узнаете про то как как эта информация работает с секретами и, и посмотрите поставите и узнаете как будет работать в вашем году ой в 2001 году здесь у нас опять В 2001 году конечно Итак, с помощью простых действий вы научитесь активировать благоприятную энергию в определенных местах вашего дома для улучшения разных сфер жизни в 2021 году. Согласитесь, ведь жить в доме или квартиры пространство, которое поддерживает нас, помогает исполнению наших желаний, улучшает здоровье, делает крепче нашу семью, это настоящее счастье. Мастер-класс про талисманы нет, мы талисман не будем делать. Итак, для привлечения покровителей и помощников в вашу жизнь, для привлечения мужчин в вашу жизнь. То есть там мы как бы будем разные, разные благородные отвечают за разное, будем тоже загадывать желания, будем правильно высчитывать время и все, все вам расскажу для финансовой удачи вашей семьи для устранения ссор, конфликтов, для выхода дел из застоя, для отдачи вам долгов, для улучшения вашего настроения настроения членов вашей семьи, для улучшения здоровья и э, бодрствования духа, для оптимизации жизненной энергии, чтобы вы тратили силы только на то, что вам действительно нужно. Э, что вы узнаете? Вы узнаете про четырех благородных помощников, которые помогут вам в этом году. Вы узнаете, какие сектора вашей квартиры отвечают за те или иные аспекты жизни узнаете как правильно найти нужный сектор вашей квартиры, какие могут быть неблагоприятные годичные влияния и как сделать защиту от них расскажу про наиболее сильные а, активаторы этого сек сектора активизации благородных помощников и самое главное как найти а, наилучшую дату и лучший час для активации всех благородных стоит этот мастер-класс если вы сейчас переходите по ссылочке можно заказать его за 5 900 сделайте заказ сейчас чтобы сохранить за собой цену оплатить ну до до 23 можно бонус я вам еще расскажу про сектор романтики когда он будет проходить мы 23 января в субботу проведем утром ну посмотрим либо мы ну, да но ну, обычно там достаточно много. Я провожу в субботу, чтобы у нас было время с вами, сколько там с перерыва может быть встретиться, да. А Татьяна у нас проводит до 4 воскресенья на свою часть по фэн-шуй по активациям тоже проведет очень интересную. Вот. Так что, если хотите еще сделать защиту для своего дома, если вы еще не записались на этот мастер-класс приходите буду очень вам рада все я наверное на этом все закончила покупайте если конечно хотите кристаллы какие-то талисманы не забывайте в нашем интернет-магазине просто заходите в интернет-магазин почитать для чего что нужно это просто даже для расширения кругозора потому что мы с вами не всегда знаем мы очень очень много времени потратили на писание для чего нужны какие символ то есть иногда даже не знаешь зачем что нужно а вот все узнаем вот друзья не спрашивайте пожалуйста про свои дубликаты я не знаю я вам еще раз говорю не видя карты я к сожалению не могу вам сказать полезны или не полезный для вас да? вот а. какому мастер классу нужно подготовить план квартиры? в январе месяце для всех мастер-классов вам нужен план квартиры если вы приходите 11 числа ко мне на талисманы вам нужен план квартиры, потому что мы будем делать по карте бадзи и будем ставить талисманы в вашей квартире но мы будем ставить по 12 по шаблону 12 животных этот же план квартиры вы приносите если вы приходите на лучший год жизни здесь мы ставим другую защиту по другому шаблону 24 горы другим алгоритмам это как бы знаете я говорю талисман вот вот вот как раз вы спрашивали здесь у нас проскакивал то есть у нас да действительно есть два похожих а, два похожих мастер-класса то есть как сделать 2021 год лучшим это мастер-класс на котором мы делаем защиту вашего дома по фэн-шу а куда и как поставить талисман это мастер-класс о том как привлечь в новом году удачу и она рассчитывается в зависимости от вашей астрологической карты Бадзи, но там тоже фэншуй шуй за, будет замешан. Но это два абсолютно различных мастер-класса. А, вы еще кого закажите, пожалуйста. А, ф -ф -ф. Вы знаете, ну, у нас как бы есть менеджер, который занимается интернет-магазином. Я, к сожалению, она общается с поставщиками напрямую и я, я про честно сказать по ассортименту что там у нее заканчивается что у нее там есть я сказать не могу это только она может отвечать если что пишите можете там нам на общую почту писать что вопрос по интернет-магазину лена будет знать что это по интернет-магазину она будет отправлять вам будет отвечать менеджер что когда есть как она может доставить и так далее значит запись мастер-класс конечно если вы его выкупили мы в обязательном порядке вам записи все отправим вот запись ма мастер-класса лучший год в жизни будет мы вам дадим обязательно тетради тетради это целый конспект который остается с вами навсегда и по большому счету вы один раз пришли на этот мастер-класс вы узнали все секреты по большому счету даты они не составляют секрета как, когда и куда что поставить ну в смысле не дата сектора а вот, вот даты и вот эти всякие секреты, с чем лучше поставить, когда лучше поставить, как лучше поставить, но это все будет у вас в тетради, они такие в виде конспектов. То есть они с вами остаются. Вы можете один раз сходить и пользоваться всю жизнь этой тетради, да А каждый раз сектора, ну, и мы в том числе сообщаем, тут нет никакого секрета, куда что ставим про благородных. Так что э, с талисманами, в принципе, такая же история. Когда вы приходите, я тоже я рассказываю вам все подновать не каким образом какой каждый год талисман куда лучше поставить но у нас как и на каждый вот как сделать ну, 21 21 год лучше у нас есть группа людей которые каждый год ходят все равно слушать так же точно есть уже начинает образовываться группа людей которые ходят на талисманы. но все равно какие-то новые почеты, какие-то новые нюансы они все равно приходят послушать им нравится этот мастер-класса его переслушивать хотя все расчеты все секреты я вам выдаю на мастер-классе которыми можно пользоваться потом всю оставшуюся жизнь а, значит про туалеты, ванные ванной комнаты на востоке сейчас выйдет татьяна наш преподаватель по фэн она прекрасно умеет уже работать лучше меня с вопросами по фэн поэтому я прям ей все отдаю и так не расходимся сейчас у нас э, татьяна выходит по фэн татьяна выходите пожалуйста я вас жду если январь грабитель богатства денежную звезду не активируем почему попробуйте почему а, понимаете вас и грабить могут и деньги приходить могут. более того вам могут и грабители деньги приносить такое тоже бывает ну, принесли вам, что-то забрали, а что-то оставили. Так, вижу, татьяну Привет, Татьяна. Привет. Мы тебя ждем. А, да, спасибо, друзья. А, Лена пишет, что цена оказывается еще... Лена, там 4,900, то есть там цена еще с еще большей скидкой стоит, чем у нас на слайдах друзья ну вот лена там видите оставила ссылку так что переходите по ссылке оказывается мастер-класс даже 4 900 стоит все все спасибо все всем всем всех с новым годом Аташ, спасибо, спасибо.